это все да ну все угу, помпы это большая а скорость 5, до какой максимально 55 550 5, ну я понял это То есть... да, не что? этого достаточно потому что больше на нем я бы не рекомендовал бы ехать это небезопасно раньше было как сейчас sky тебе вот это раньше вот такой угу. вот как ты давай сейчас вообще не идет вот такой делать вот, Тяжелый, да? Давай смотрим. Да, серьезно. Не, он тяжелее. Тяжелее. Вот потому хорошо. что тот я брал, он действительно был легкий, и его на большой вот скорости. Свет видел, это как вот это старые, так все. Старый, старый, стали. Вот это еще новые. Вот, видел? Ага, это с черными, с черными. Да. да. Я сейчас это даю. Он геники конем погулает, и потом идет на кемер. Кемер погуляет, кирич. То Чам есть хватает, да? Конечно. Отлично. Ясно, спасибо. Если получится, конечно, покатаемся. Друзья, значит, смотрите, как бы в прошлом году я брал в аренду, и мне говорили, что его хватает на 3 часа, и действительно это так, на 3 часа сейчас какие-то появились новые скутера вернее там наверное, какие-то мощные аккумуляторы значит тот человек который сдает в аренду прокат Здорово, друзья, куда? Э, Россия. Украин, украина. В украин украина да вот у нас дема есть Где он в украине О, блин, дашёл, в коленку, значит смотрите друзья сейчас получается появились э -э скутера с новыми я так понимаю батареями во первых они мощнее скутер сам тяжелее значит хватает хватает его по словам того кто сдает в аренду на 5 часов езды ну скорость не изменилась максимально 50 55 километров в час смотрите значит я не знаю если я где-то в другом регионе буду и у меня будет время конечно я постараюсь прокатиться и на этом скутере на такого типа скутере электроскутере чтобы вам показать всю необходимую информацию по прокату условия проката вы слышали значит 10 долларов в час никаких документов не нужно для этого берешь платишь 10 долларов катается час единственное что смотрите когда катаетесь на этом скутере посмотрите мое предыдущее видео за прошлый год я там и за рулем это все снимал скутер едет очень быстро но значит на дорогах в турции не очень безопасное движение поэтому когда вы управляете таким скутером будьте внимательны друзья отнеситесь к этому очень серьезному вопросу чтобы у вас не превратился отдых не хорошую ситуацию